И я хочу сейчас предоставить слово следующему спикеру, это Лузиана Эльновани, которая представит свою следующую презентацию, совместную работу вместе со своими коллегами Андрей Янто, Самсон, Эвин Нурсанти Рукмана, Фитри Пердана и Куснандар. Я извиняюсь, если я неправильно что-то назвала. Они представляют департамент библиотечных и информационных наук университета Паджа-Джаран, -Джа, Паджа Индонезия. И их работа называется «Лидерские коммуникации для читателей сообщества». Пример – «Коммунита с Эмбака, это западная Ява, Индонезия. Так, Узиана, вы здесь? Yes, uh, I'm, uh... Uh, from our team. Uh, hello, my name is Effi from Indonesia. Uh, If me, I'm um, permit to share screen. этого коллектива. We are a team from Indonesia. We are... Are, uh, Yusiana, Andrianto, Samson, uh, and My name is Effie, uh, Fitri, and Khusnandar. Uh, our research is Leadership Communication uh, for Community Readers. I study at Communitas Jada Membaca with Japan in Indonesia. My name is Fitri and the of my is How to communicate leadership Uh, читателям uh, в, uh, в, в моем районе кому-то Западная Ява Индонезия. Мы uh, работаем uh, в отделе uh, библиотеки информационной науки университета Our research is about leadership communication in managing role the character of the community leader in indonesia in general requires an assistant from a figure who has a leader character uh, the reading community has contribute a lot of providing solutions in the file of non-normal education the rise and fall of a reading garden community or tdm Or Taman Becha and Sarakat in Indonesia is heavily influenced by a manager with a strong leadership personality. This article draws on research results from a Цель study in the Communitas Gada Mambacha or Gada Reading Community. The of study Uh, to develop leadership communication model in the management of the community reading garden. Каждое структурное выступление о сути общения доклада это как лидерство тем людям которые посещают общественные библиотеки в Индонезии. И те люди, которые посещают общественные библиотеки, в частности, в моем, в моем регионе, у них образование неформальное, но им нужна фигура лидера для того, чтобы определять их дальнейшую жизненную позицию. Вот мое выступление освещает результаты исследования в общине Гада и цель исследования это стать информационной поддержкой для того, чтобы активизировать политику информационной э, грамотности. In the initiator of the community is Mr. Agusinawa. He the purpose of building a reading garden as a space for community activities and learning through various reading materials. In addition, in each uh, facilities access to information and communication technology to improve people's quality of life. He said that various activities can be carried out in the reading park. The community can easily get information, and of course, it will also have an impact on providing solutions to community problems. Besides that, it also creates willpower in the community. Yesterday, my, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, место для того, чтобы обще... местная общественность обменивалась впечатлениями, а также училась за счет доступа к различным учебным материалам. Это, между прочим, облегчает доступ к информационным и коммуникативным технологиям и повышает качество людей. Кстати, в этой в формате читальни могут проводиться различные мероприятия, и общественность может легко получить информацию. И, конечно, это э, приведет к тому, что местные проблемы будут решаться быстрее. Кроме того, это создает такой благоприятный климат в, э, в обществе. Uh, also explained that the gada reading community was established on february 18 2015. the birth of gada was born from a series of activities that were directly beneficial and involved the local community uh, mr agu said we hope that the existence of the reading garden can encourage the growth of the new communities based on volunteerism We also expect support from relief and stakeholders to support the gada reading community. He said to also explain that the meaning of the name of the community gada is a combination of place names, gajah, and the one. At the location where the reading garden was built, there is a large walk and below it is the one Cimunpur. По, по инициативе получателя престижной награды от, от Индонезийской библиотеки господин Агус, который основал местную читальню 18 февраля 2015 года, в основе такого решения было целый ряд разных мероприятий, которые прямо влияли на жизнь общества. Мы надеемся, сказал господин Агус, что существование такой читальни создаст необходимые предпосылки, для, потому что основано это все на, на волонтерах. Мы также ожидаем, что это местное Читательская служба, чтобы поддерживаться местными спонсорами. In the method our research use qualitative methods and case study approach. The author will reveal the findings from observation and interviews in the sites. The reading garden community is located The result of this research is that there is a leadership communication model that is needed in managing a reading garden. Gada Baca Kawali, with the assistance of information literary activities. The leader of Komunitas Gada uses communication to persuade library users and stakeholders to join the literacy movement. The leader of the Reading Garden must have communication skills which include advising, counseling and guiding volunteers to contribute to the literary movement. Авторы этого исследования расскажут о деталях наблюдения и интервью, которые проводились в полевых условиях. Как вы поняли, как вы поняли общественное читание расположено в за провинции Западное Ява. И самое главное, что нужно сделать, чтобы для того, чтобы руководить это читание общественной нужны люди качества. This will help the of the okay, in the last of what research and discussion, the Reading Garden community is located in Kawali, and Swiss Philippines. Province. The result of this thesis is that there is a leadership communication model that is needed in managing our Reading Garden gathered by Chakawali with the assistance of information literacy activities communication skills in the form of advice by tv and activities provide a variety of assistance and provide motivation for the importance of literary activities ability to provide guidance to volunteers who always contribute to this entire series of literacy activities Напомню, что общественное читание расположено в провинции Западная Яма, а результатом этого исследования является понимание необходимости лидерской идеи для того, чтобы руководить местным читанием. Коммуникативные навыки также могут предоставляться активистами работающих в этой читальне и могут и предполагают массовую поддержку и мотивацию для того, чтобы бороться с неграмотностью, а также возможность для волонтеров всегда участвовать в проведении целого ряда мероприятий и для того, чтобы волонтеры в конце концов способствовали борьбе с неграмотностью. To the literary movement. Итак, выводы. Руководитель местной читательской общины должен иметь коммуникационные навыки, которые помогают советовать, подсказывать а также направлять волонтеров, которые должны э, участвовать в, э, в литературном движении. Спасибо вы, Вот это Спасибо Спасибо большое за презентацию.